Но я хочу развивать тему дальше. Итак, смотрите, мы, мы сказали о веточке, которая разрушает жизнь мужчины. Смотрите, веды описывают сказки древние русские, это ведические сказки, три дороги. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь, это невежественная жизнь, это когда ты не своим делом занят. Когда мужчина начал гулять, наслаждаться женской энергией, которая состоит из двух начал, это спиртное и женщины. Женской энергией начинает наслаждаться не мужской трудом и развитием, а женской. Он потерял себя, он пошел не той дорогой. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь. Себя потеряешь. Другой дорогой пойдешь, коня потеряешь. Что это за дорога? Это дорога страсти. Дорога невежества — это пойти вообще развиваться не по своему предназначению. Не предназначение мужчины гулять и пить пиво. Хоть некоторые мужчины говорят, ты мужик или не мужик, выпьешь с нами или не выпьешь. Так да мужик мои хорошие другим характеризуется. Смотрите, эти люди сделали свою философию, которая сейчас в обществе очень популярна. Какая философия? Слово мужик характеризуется двумя особенностями. Первое мужик означает много баб. Второе «мужик» означает возможность выпить. Мужик или не мужик. Так, веды говорят, это и есть два варианта, когда человек, мужик, превращается в тряпку. Вот эти и есть две вещи, которые из мужика тряпку делают. Это уже не мужик. Первой дорогой пойдешь, себя потеряешь. С женщинами связался, себя теряешь. С бутылкой связался, себя теряешь. Все. Вторая дорога для мужчины – это упахиваться и зарабатывать как можно больше денег. Это страсть. Коня потеряешь. Или семью. Семью. Когда мужчина семью теряет? когда он начинает пытаться для этой же семьи заработать больше денег и достичь более высокого социального положения. Теперь у меня сразу вопрос ко всем. А что, разве плохо человеку зарабатывать много денег и иметь высокое положение в обществе? Это плохо? Да хорошо. Много? Очень много. Бесконечно много. Давайте я сейчас вам расскажу. Вы правы абсолютно. Есть закон определенный. Запомните этот закон. Я сейчас вам его объясню. Допустим, взять врача. Если врач плохой, ему что нужно для того, чтобы пациентов много было? Рекламу ему надо показывать себя, из себя сделать мыльный пузырь. Если врач хороший, что ему нужно для того, чтобы было много пациентов? Да ничего ему не надо. Они сами будут идти и лечиться, и все. Так или нет? Но если у человека много пациентов, у него деньги будут? будут? Вот и все. Вот и вам ответ на вопрос. Просто живи и развивайся как личность. Придет время, и у тебя все будет. Просто потому, что ты развиваешься. А как развиваться как личность? Иди не вот этой дорогой упахиваться, а иди другой дорогой. Какой это дорогой? Сейчас объясню. Вот если ты думаешь, что надо много работать для того, чтобы быть развитым, ты ошибаешься. Для того, чтобы быть развитым, надо работать столько, сколько нужно для поддержания своей жизни, а все остальное тратить на самосовершенствование время. Потому что, когда человек самосовершенствуется, что происходит с ним? Как только в нем появляются другие, более чистые, возвышенные черты характера, он становится более востребованным. Смотрите, взять, допустим, мужчину в коллективе. Он работает в какой-то фирме, и он стал более ответственным в результате того, что он работает над собой. Что, неужели его не поставят начальником каким -то? Он более ответственный. Ответственных людей очень мало. Он работает над собой стал ответственным. Сразу раз повысился статус. Зарплата лучше, работать надо меньше. Работать тоже много начальнику, но другая уже работа. Понимаете? Еще больше развился как личность. У мужчины развитость в что идет? В ответственность, внимательность, интеллектуальность, серьезность, решимость твердость и так далее. Черты, которые помогают ему также зарабатывать деньги. Развитие, духовное развитие, не нравственное, духовное развитие мужчины делает из него мужчину. А в результате он становится в обществе очень востребованным и сразу же получает средства на жизнь. Но если он начинает думать об этих средствах на жизнь, то что получается? Он становится жадным циничным, гордым, это страсть уже. И в результате опять ему становится тяжело жить, у него все рушится. Видите, человек даже не должен помышлять о вознаграждении, он должен просто выполнять свой долг, и это дает его все развитие и развитие, лучше и лучше, и у него все выше и выше положение становится в обществе. Вы скажете, но ну ведь люди в основном, Богатые люди, они в основном думают о своих деньгах. Это факт. Это факт. Мы в такой среде живем. И вы скажете, как же в этой среде нравственно чистому человеку жить? Как он может в среде этих людей нормально существовать? Есть такой закон, что если человек нравственно чистый и скромный, он не кичится своей чистотой, он не говорит, вы все скоты, я лучше вас. Это тоже гордость, и это ни к чему хорошему не приведет. Когда человек честно живет в среде, которая нечестная, его эти люди тоже уважают все. И они его ценят и хотят быть, иметь рядом с собой. Вот какой безнравственный начальник не захочет честного бухгалтера иметь у себя в фильме? Все хотят честного бухгалтера, да? Все хотят честного подчиненного помощника иметь, пожалуйста. Честный человек везде востребован, он везде нужен. То есть благостные люди везде нужны, даже страстным людям они нужны. Но благостные люди не должны входить в невежественную среду. Там, где теневой бизнес является основой жизни, там, где пивпав начинается, там, где это для благостных людей запретное место. Им нельзя там быть. Они разрушают там свою жизнь. Где торговля наркотиками спиртным, где биржа, это все разрушает жизнь благостных людей. Допустим, Арегина, чай, работаю сейчас на спиртовом заводе, что делать? Ничего не делать. Так же работать там. А как же это разрушает твою жизнь? Нет, если ты уйдешь с этого места, это сразу же разрушит твою жизнь. Работать там, где тебе Бог поставил. А почему я там должен работать? А потому что ты доказан. Ты хотел такой жизни, теперь Кушай. Кушай то, что тебе положено кушать. Пусть это воняет, ничего страшного. Развивайся как личность, духовно развивайся, и придет время, ты получишь другую работу. Конкретно ты увидишь, вот здесь надо работать, и получишь столько же примерно средств, чуть поменьше может. Но потом станет столько же. То есть ничего не надо менять искусственно в своей жизни. Человек должен просто всем сердцем своим устремиться к духовному развитию. Когда человек соприкасается с чистотой, со святостью, то сердце его очищается от всего ненужного. И мужчина становится сначала мужчиной. Некоторые думают, что если я со святостью соприкоснусь, то да мне и работать тогда не захочется. Я ангелочком стану и полечу. Нет, вы ошибаетесь. Когда вы соприкоснетесь со святостью, вы сначала станете мужчиной, а потом, когда придет время, вы и ангелочком станете. Но может быть уже не в этой жизни. Это не так-то просто стать святым человеком. Не беспокойтесь ни о чем. Человек, когда идет духовным путем, получает только то, что ему нужно в жизни получить. Он ничего другого не получает. Женщина становится женственной. Она получает семью. Вы скажете, а духовно развитые люди отрекаются. Мать Тереза была монашкой. Да, матери Терезы, еще знаете, много жизней. Просто человек получает то, что ему нужно для развития как личности. Вот что нужно нормальному человеку для развития? Жить в нормальном месте? Иметь достаточно денег для того, чтобы жить правильно. Иметь нормальных детей, чтобы нервы не мотали. И иметь нормальную жену или мужа, чтобы не страдать. И Бог именно это дает. Человеку сначала Бог дает все для устойчивой жизни. А потом Он дает ему то, чтобы Его развивало. Понятно, да? Есть разные уровни развития. Поэтому успех в жизни всегда обусловлен только одним – это способностью не идти вот этими двумя дорогами. Первая дорога для женщины – это углубление в работу, у мужчины – углубление в вино и в женщин. Вторая дорога для женщины – это… Очень сильная погруженность в личную жизнь, чрезмерная. Постоянно думаем о своей семье. Что-то у меня с детьми, что-то у меня с мужем, что-то они меня замучили. Это страсть для женщины. для мужч... Невежество для женщины – это погружаться в работу. Для мужчины невежество погружаться в женщин. Страсть для женщины – это погружаться в семью чрезмерно, постоянно беспокойственно ходить по поводу семьи. Да, страсть для женщины. Для мужчины страсть – это погружение чрезмерное в работу. Благость что для женщины такое? Это давать семье духовное знание, наполняться духовным знанием и отдавать семью. Для женщины благость – это правильные привязанности. Женщина должна быть больше к духовному привязана, чем к семье чем к семье. Но к семье она должна быть очень сильно привязана. Представьте, как сильно она должна привязана быть к духовному. Сначала очень сильно к духовному и также очень сильно к семье эта да, женщина. Она для семьи все это делает духовное. Она молится для семьи. Она все делает для семьи. Мужчина должен на первое место духовное ставить. А на второе место он должен ставить общество, в котором он живет. Заботиться должен об, обществе, об этом. жить для него, работать. Мужчина работает не для зарплаты, а для общества. И в этом случае общество дает ему зарплату. Допустим, мужчина очень ответственный, серьезный мужик. Ему директор говорит, будешь моим подчиненным, помощником. Но мне такие люди, как ты, нужны здесь рядом со мной. И вот тебе деньги, будешь получать деньги. Почему он так говорит? А потому что этот человек никогда не думал о себе на работе. А если такой начальник у меня дурак, который не увидит, что я не для себя работаю, и не поставит меня выше, значит, Бог вам даст другого начальника, который оценит ваш. Беды говорят, нет поражений на этом пути. Когда человек идет к возвышенной цели, препятствия все сметаются с его пути. Нет поражения на этом пути. Но сначала надо заплатить цену. Цена какая? Даже не помышляй о том, что тебя повысят на работе. Даже не помышляй, просто выполняй свой долг. Придет время, и неизбежно ты получишь этот результат. Неизбежно. Даже не помышляй выходить замуж. Просто стань любимой для всех. Просто развивайся духовно. Одна женщина ко мне вчера в Москве после лекции подошла, очень красивая и благородная. Говорит, у меня постоянно мужчины со мной начинают общаться и бросают меня. Общаться и бросают, и бросают. Что мне делать? Я ей сказал, ты не там встречаешься. Ты находишься не в той среде, в которой не бросают. И она посмотрела на меня, и она... Увидела в моих глазах то, что я не понимаю. О чем речь. И она перевела тему разговора сразу. Говорит, Олег Геннадьевич, я еще вас кое о чем хочу спросить. Я говорю, стоп. Он такая. Ты не понимаешь, где встречаться. Он такая, а где встречаться? Я говорю, в храме встречаться надо. В каком храме? Веру сначала найди себе, а потом найдешь в каком храме. А сейчас что делай? А сейчас не встречаться ни с кем. Все равно бросят. Не верят. Ну тогда мучайся. Попробуй. Соленый хлеб. Если не веришь старшему, пробуй соленый хлеб, потом поверишь. А если я не буду встречаться, мне будет одиноко. Нет, если ты не будешь встречаться, это твоя женская энергия поет духовное развитие. Но мне же будет одиноко. Да, если ты скупая, тебе будет за одиноко. А если ты благородный человек, ты не будешь думать о том, что тебе одиноко, а будешь больше молиться. Потому что энергия пойдет нужное русло в этом случае. И что дальше произойдет, Олег Геннадьевич? А дальше ты попадешь в общество лебедей. Тех людей, которые будут заботиться о тебе, окружать тебя вниманием. А что дальше? А дальше эти мужа найдут нормального. Что значит нормального? Нет, не то значит, что ты думала. Нет. Просто нормального. И все. Не то, что ты думала. А я бы за такого никогда не вышла, Олег Потому что дура, поэтому ты бы не вышла за такого. Когда разовьешься как личность, поймешь, за каких замуж уходить. А сейчас пока ты, вот тебе вот эти все вот видятся, вот эти все рисовки одни. Видите, как все оказывается. Не так все, как нам казалось. Как нас на телегранах нам показывают. Жизнь, она другая. Вокруг страсть. Телевизор показывает страсть. Он показывает, что вот это вот все. Вот, рисовку внешнюю вот эту. Там нет счастья в этой внешней рисовке. Счастье в глубине, в глубоких отношений. Глубина возможна, если человек работает над собой. Вера в отношениях, чистота в отношениях. Это огромное счастье. Все это возникает в результате других усилий, направленных на духовную, на нравственную, чистую, возвышенную жизнь. Первое, что у человека есть в жизни, — это чувство, «Ну я-то хороший человек, я же развиваюсь как Личность хорошо, почему у меня жизнь фиговая?» Это первое, что у человека есть в жизни. Это означает невежественный разум. Невежественный разум считает себя крутым. Ну я, по крайней мере, Олег Геннадьевич, ну я-то такая классная. Ну почему у меня мужика нормального нет? Невежественная женщина, невежественный мужчина. Да я сам все знаю, все, что ты говоришь. Все, все известно, все понятно. Зачем читает лекцию человек непонятно? Ну все же ясно. Скучно. Невестный разум. Дальше страстный разум, разум в страсти. У женщины как проявляется? Да, я, конечно, недоразвитая, но мужик мой недоразвитый в пять раз больше. До этого даже речи нет, да, что недоразвитая. Вообще просто, я нормальная, а он козел вообще. Это первое, разум невежества. Потом страсть у женщины. Я недоразвит, но он больше недоразвитый. Больше. Всегда больше. Страсть означает муж всегда больше. Мужчины, разум страсти. Да, Олег Геннадьевич, ты это правильно говоришь. Правильно вот это. А вот это вот неправильно. Почему вот это неправильно? А потому что не хочу отказываться от этого. Разум страсти, он принимает то, что хочется, то, что выгодно, и отвергает то, что невыгодно. Теперь благостный разум как работает. Я и мужчина, не женщина, одинаково. Я не имею квалификации жить правильно. Благостный человек считает. Эту квалификацию я смогу получить в результате знания, в результате слушания старшего. Вы скажете, у вас, Олег Геннадьевич, так работает разум. Я стараюсь быть таким изо всех сил. У меня есть духовный учитель, я постоянно слушаю его лекции и стараюсь гордость в своем сердце победить. И знание, когда приходит в сердце, ты видишь свое положение, Бог тебе показывает твое положение. Мое положение не здесь, за этим столом. Оно у стоп того, кто старше. Мое положение там. А здесь я сижу, потому что я выполняю перед ним свой долг. Насколько я развитый человек? Примерно так же, как вы. Не сильно больше. Почему? Потому что, если бы вы видели, какие бывают развитые люди, то небольшая разница — это ничтожность. Ничтожно, ничтожно — мало. Это не, ничтожно — мало. Зачем же я тогда здесь сижу? Потому что это моя природа. Мне сказали старший, читай лекции, тебе нужно это делать, я это делаю. Таким образом, мы должны и так воспринимать мир — то есть мы должны мыслить с позиции души. Душа, она маленькая по природе, небольшая, маленькая. Я когда сильно погружаюсь в молитву, я начинаю чувствовать, что я маленький-маленьким становлюсь. И, и беззащитным с одной стороны, и очень сильно защищенным с другой стороны. С какой стороны я беззащитный? С той стороны, что я хочу сам что-то в своей жизни сделать. И очень сильно могущественной личностью с той стороны, что я подчинен высшей силе. Видите, человек может быть подчинен карме или своим устремлениям в жизни. Второй вариант. Он подчинен вере. Означает защищен и могущественен. Мы маленькие по природе. И жизнь, она такая огромная и сильная, что она даже не дает нам возможность понять, что мы маленькие. Мы думаем, что мы большие. Да я там могу горы свернуть. Хорошо. Почему человека парализуют? Почему его в тюрьму сажают? Почему человека бизнес теряет в секунду? Почему человека бросает жена? Почему дети погибают? Почему в аварию попадают? Потому что мы беспомощны перед судьбой. И так как мы не понимаем этого, потому что поэтому мы и думаем, что у меня все классно будет. Так вот и это и это означает иллюзия. Вот это означает невежественный и страстный разум. Благостный разум, он не беспокоится о том, будет классно или не классно. Он знает, что если я подчинен высшей силе, то есть совести, священному писанию, святому человеку в своих поступках, тогда я защищен этой силой. Если не подчинен, значит со мной может произойти все, что угодно в любую минуту, потому что я подчинен судьбе в этом случае. Веды говорят, человек всегда чему-то подчинен. Он не может быть независим. Доказательства очень простые. Пять минут отсюда воздух убрать, мы задохнемся. Несколько месяцев убрать пищу, мы помрем. Несколько недель убрать воду, мы помрем. Убрать тепло мы побрем сразу. Убрать холод мы помрем тоже сразу. Видите, то есть мы очень зависимы от условий, в которых мы находимся. Это означает, что есть другой путь, который дает победу. Это не путь ощущения, что я тут крутой, а путь который дает возможность знания, что я маленькая душа, подчинена высшей силе. Когда человек в этом подчиненном маленьком состоянии чувствует себя, что у него много недостатков, у него много проблем, у него много причин быть неудачником, но так как он подчинил себя знанию, это дает ему очень много побед в жизни. Вот это вот... То состояние, которое дает успех человеку в жизни, успех во всем. Вот давайте, смотрите, опишем два воина. Мы просто сейчас на примере то, что я сказал, сейчас разберем. Два воина. Один воин кричит, «Ты гад такой, я тебя, побег... я тебя смогу победить, я тебя уничтожу!» Кого он уничтожит, и он как, бы, он как бы рвет тельняшки, грудь бьет, и он сильный такой, могущественный воин. У него очень много силы побеждать, и у него гнев в глазах, сила, могущество, когда он кого он победит. Труса победит. Человека, который беспомощен перед силой. Труса, да? Того, кто дрогнет перед ним, он победит. То есть, видите, страсть побеждает невежество. То есть, если этот воин труслив, он дрогнет перед этой силой, которая его будет обзывать, он будет ему показывать свою силу, свое могущество, и тот дрогнет, и тогда он будет поражен. Кого он не сможет победить? Смотрите, второй тип воина, показываю его. Внимательно слушайте меня, как он выглядит. Он такой же сильный но силу свою не показывает. Он верит, что эта сила идет от его духовного учителя, от его наставника. Он верит, что он сражается для своей страны. Он верит, что его бой нужен его родине, и родина его защитит. Он верит, что смелость ему даст Бог, он верит, что надо оставаться смиренным и спокойным, и просто сражаться, и просто выполнять свой долг. Он верит, что если он погибнет, то даже его смерть не будет поражением, потому что погибая, он отправляется на высшие планеты, в такой воин. Он верит, что ничто не может его и сломать, ни победа, ни поражение. И он просто стоит спокойно и смотрит на того, кто перед ним рисуется, показывает свою боеполовую мощь. И дальше начинается сражение. На первом этапе, кто будет сильнее? Тот, кто в страсти находится, он будет сильнее. Он будет нападать, очень резко себя вести, очень сильно, как бы, могущественно себя вести. Тот второй, как будет себя вести? Он будет четко наносить удары, точно. Будет размеренно сражаться и спокойно. И когда второму будет небольшое поражение нанесено, допустим, там какая-то небольшая рана, он дрогнет или нет? Дрогнет? Тот, кто в Бога верит. Нет, он спокойно, он будет продолжать, он будет думать, если я должен умереть, я хочу умереть как герой. А вот тот, который находится в страсти и кичится со собой, если с ним что-то случится, что произойдет с ним дальше? А? Как? Нет, не отступит, вы ошибаетесь? У него глаза нальются кровью. И он потеряет разум и начнет просто, сделает очень сильный рывок на того, кто находится в твердом и спокойном сознании. И он будет с ним драться из последних сил. А тот, который тверд и спокоен, он будет спокойно отбивать эту атаку, которая для того является последней. Почему он будет спокойно отбивать? Потому что у него разум спокоен, холодный и твердый. Он не выходит из себя, и он видит все недостатки того противника, который сейчас уже вышел из равновесия. Видите, есть три силы. Одна сила вообще ноль, это просто трусость. Человек сильнее, тогда он лезет в бой, слабее бежит. Вторая сила страсти, она слепа, и сила благости, она трезва. Видите разницу или нет? И по жизни вот эти вот три воина идут точно так же. Один воин всегда надеется на теневой бизнес. Он всегда хочет просто хитростью побеждать. Второй воин побеждает нахрапом и кичится со собой. А третий воин знанием побеждает. Он знает, как, как правильнее жить. Он вдохновляется верой, он работает над собой, он копит силу, он постоянно тренируется в бою. И побеждает в результате. Таким воином был Александр Македонский. И Александр Невский таким же воином был. 22 года он победил на Ледовом вот этом сражении. 22 года ему все было. Был юношей. А до этого он еще в одном сражении победил. когда ему было 20 лет всего. Он был очень благородным человеком. Поэтому его причислили к лику святых. Александр Македонский тоже таким же человеком был. Не таким, как его в фильме в этом показали, Голливудском. Он был очень возвышенным, аскетичным человеком. Итак, смотрите. Успех означает просто правильная жизнь. Правильная жизнь, она всегда направлена к Богу. Она никогда не направлена к успеху. Человек, который идет к успеху, получает поражение в конечном счете. Человек, который идет к Богу, получает успех.